самые лучшие на свете зрители. Надежда Макарова на своем канале организовала марафон показа подсвечников очень красивых. Я приняла от нее эстафету и сегодня я буду показывать красивые подсвечники. Но перед этим я, во-первых, хочу вам показать эти замечательные розы, Видите, какая красота? Просто красота. Потрясающая красота. Ну и во-вторых, вы видите здесь портрет моей мамы. И я делаю анонс. У меня будет рассказ про кофейные, замечательные фарфоровые пары. И буду немножечко рассказывать о маме, потому что это были ее любимые кофейные пары. Ну а сейчас давайте еще раз полюбуемся этими розами и начнем обзор. Подсвешников. я покажу вам самые оригинальные свои подсвечники. Но начну э, по, обзор именно с простого подсвечника из курстального, который есть, ну, наверное, у всех. Или, во всяком случае, вы очень хорошо с ним знакомы. И Почему увы? же я купила такой обычный, на первый взгляд, подсвечник? Ответ прост. Для сервировки стола. Зимой я купила на Блошином рынке, на Тишинке, эту замечательную вазочку СССР 60-80-х х годов примерно. Но они почти одного цвета и почти одного времени производства. У меня есть такого же цвета и фужеры, тоже произведенные в это же время. И все вместе создаст прекрасный ансамбль, украсив любой стол. И теперь я стараюсь покупать вещи не отдельно, а чтобы они сочетались у меня, чтобы они использовались все вместе. СССР. Этот подсвечник стеклянный, но покрыт золотом. У него прекрасная форма, напоминает э, тюльпан распускающийся. Посмотрите. Какая красота! И очень замечательная ножка и этот подсвечник мне подходит буквально за что я покупаю подсвечники для сервировки стола или применить как интерьерную вещь какую-то которая создает особый дух особую такую красоту и здесь как вы видите у меня еще один подсвечник он сделан в виде листочка и цветочка опять, бутон цветка. И он очень хорошо подходит и к моей рамке, видите, с золотыми попугаями. Просто идеально. И к тем же цветам. А самое главное, к моим чайным парам, которые... Стоило мне розы переставить фурустальную вазу из Багемии. И сразу все, картинка поменялась на фарфоровую. Кстати, ваза была неплохая, антикварная, Дулева 1956 год. Но в этом ансамбле она была лишней. А вот с хрустальной вазы с богими получилась чудесная композиция. Ну а для моей коллекции кжели, что может лучше подойти, как подсвечник, тоже выполнены гжели с рыбками. Но вы видите сейчас, все рыбки, которые у меня есть разного цвета, это все гжель. И вазочка с розами. Это тоже Гжель. Ну, здесь, конечно, проще всего было подобрать подсвечник. И вот перед вами еще один подсвечник. Я его уже сделала своими руками. И я его часто использую зимой, когда начинаются каникулы зимние. А этот подсвечник тоже идет почти ко всему, ко всем моим композициям. Вот такой замечательный подсвечник из обыкновенной баночки стеклянной, покрыла краской. И завершает мой обзор самый красивый и любимый подсвечник который я привезла из Нидерландов я его там купила в комиссионном магазине он напоминает цветок на длинной-длинной ножки а вверху распустился цветок в общем красота неимоверно, он очень высокий что очень интересно, когда делаю сервировку стола, применяя высокие фруктовницы, а его кстати можно использовать не только как подсвечник но и крепление каранжировки и от него очень красиво свисает все вниз зелень но ну, в общем смотрится это чудо тем более у меня есть еще и посуда стеклянная если вы помните она франц французская фирма и на ней очень красивые белые каны и зеленые такие листья нарисованы в общем, безумная красота, дорогие мои друзья. Но ну, я вам желаю всего самого хорошего, прекрасного, удивительных встреч и творчества, творческих всяких каких-то дел. Обнимаю, целую, до встречи.